Что тебе сказали? Мне в саду сказали, то что вода тоже полезна для здоровья. Для какого здоровья? В для твоем быть... случае здоровье это я даже не знаю что. Почему ты сегодня пришла, у тебя вся попа была грязная, куртка прям вообще такое ощущение, что приклеивали грязь к ней, а? Ты где ты там сидела, рассказывай На ступеньке Которые ограждают песок пес... Больше туда не садиться Чтобы были коленочки чистые У все эти чистые приходят Одна ты только грязнушка Да? Угу. Я вот прихожу с работы, чтобы мыть твои куртки и твои штаны, да? Нет, Нет? И уроки с тобой учить Уроки обязательно ты приходишь учить со мной. А научить тебя пользоваться хорошо одеждой, чистенько, не надо? Нет. Ты же принцесса, ты же девочка. Надо. Ну, почему ты тогда себя так ведешь? Стыдно должно быть. Да, стыдно. Будем уроки учить? Да. Давай, дописываем. Хорошо? Почему? Потому что она... Вот рисую. Пишу. Пишу. Раз, два, три, четыре, пять. Красиво пишешь. Что там такое? Вот, давай до конца. Чистенько Кричочек, уже получается, да? Водчик. Пузика. Пузика. Хвостик. А теперь еще раз. Раз, два, три, и хвостик. Угу. Раз, два, три. А большую как ты вот тут напиши? Как ты пишешь большую? Нет, не здесь, ниже, ниже, ниже. А где? Где большие буквы А? Молодец. Умница. Молодец. Да. Старайся, через одну клеточку, да? Вот так. И потом ножка. Молодец. Язык спрячь, откусишь. Вот они ваши карандашики. Вот. Бери карандашик. Берем сначала черненький карандашик. Хорошо. Хорошо? А ты возьми, я тебе сейчас расскажу. Что не знаешь? взяла Давай, я тебе помогу. Вот. По вот этой вот пунктирной линии ведем. Но не спеши. Да, сюда. Видишь две клеточки? Аккуратненько, старайся ровненько. Вниз, вверх, две клеточки, вниз, В сторону, вверх, две клеточки, вниз, вверх, две клеточки, вниз, вверх, сразу вот здесь, да, две клеточки, вниз. Вверх две клеточки. Все. Теперь Нет. Теперь здесь кружочек нарисовать посерединке. Здесь сначала нужно. Ну давай там. Кружочек. Посерединке, да. Здесь посерединке кружочек. У тебя замечательно получается. Внутри кружочка нужно нарисовать красненьким. Я вам сейчас дам красненький. Вообще-то да, кто мне будет не Я. Видишь, я у вот тебе дал красненький, а этот забрал. Кружочки делаем красненьким. Ясно? Да. Разукрашивайте. А теперь самое ответственное началось. Вот вам оранжевенький, вот это вот все. Разокрашивайте вверх. Желтый. Желтый. Ну, оранжевый такой какой-то. Он непонятный там. Этот подходит. Этим Этот Оранжевый. Ну, правильно. Подходит? Нет. Как нет? Видишь. А этот. вот этот подходит? Вот этого. Мне нужен желтый. Желтый. Хорошо. Этот есть желтый. Желтый. Желтый. Вот такой. Да. Like ну давайте. А вот теперь подходит. Смотри, а слово желтый, там есть буква О. О, это гласная или согласная? Гласная. Гласная. Uh -huh. Желтый. А там еще и есть. И это какая? A -a -a. И. Это какая? Согласная. <з territorial> <«Ы> Открой ротик. Uh... Согласная? Да. Yeah. Или гласная? Гласная. No. Точно. Ну давай, разукрашивай, разукрашивай. Давай я тебе покажу, как надо, смотри. Right. Берем вот так вот и сначала вверх делаем. Вот. Я тебе помогу, да? Mm -hmm. Вот так вот, вверх проходишь, а потом вот так уже будет проще тебе рисовать, да? Да. Yeah. Помощник? Да, помощник. Еще вот, здесь вот, вот. тут ты уже хитренькая какая, а? Да. Да? Ну давай, давай исправляй. Это я не пропустил, это я специально для тебя так сделал. Чтобы я подправляла. Да? Чтобы ты тоже поучилась. Давай сыграем с тобой в третий лишний. Да. Это что? Ну еще вот это, вот. это что такое? <сос> ну. Вишня. А это... Флаг. А это... Перец. <сос> Перец. Что у них лишнее здесь? Лишнее-лишнее. Флаг, конечно. Нет. Ягода. Почему? Потому что флаг это не еда тебе. Ну, тогда да. А еще у них общего флаг красный и вишня красная. Да. Тогда перец лишний. Нет, здесь еще есть вот такой желтенький. Значит, перец ну, тоже не лишний. Ладненько, давай тогда делай. Эй, я-я. Подожди, ты желтым доделала? Да. Ну, хорошо. Сейчас я тебе тут контур сделаю вот на Спасибо. пожалуйста а вот здесь что лишнего флаг флаг флаг Ничего. покажите стрелками уменьшение раз здесь уменьшение покажите это большая потом по а потом поменьше хорошо а здесь Большая. Молодец. Покажите стрелками увеличения от маленького к большому. Молодец, молодец. А здесь, тут ты не справишься. От маленького, самый маленький вот он, к большому. Какой? Вот сюда, может быть, сначала. Я сначала вот так вот, потом вот так. Хорошо. А здесь маленький вот. Правильно. Ладно, рисуйте синеньким. Я люблю папа угу. Если бы ты еще любила... Вещи не пачкать, было бы вообще изумительно, да? Или угу. было а не баловаться. Ну ты же не вылази, ну же аккуратненько. Ну, простите, я так не умею. А ты вот так поверни и делай, и тогда получится все у тебя. Получается? Ну тогда только так. Ну, Аккуратно, не спеши. Все. Все, молодец. Давай сюда учебник. Вот такой вот задание ты сделала, да? Да. Три штуки. И Нет. за это мы с тобой будем делать что? Э -э ну, да. да может, задание. Домино. Не хотите поиграть? Один разочек. Один разочек, а потом опять учиться. Если у меня опять получится хорошо, то тогда опять будем играть сюда, да, домино. Да, давай свои домино. Ты же жулька будешь жульничать, я ж тебя знаю. Ложи сюда, а то рассыпется сейчас все. Опа. Ну давай. Переворачивай. Что ты делаешь, Кир? Ты не хочешь играть? Переворачивай. Все, давай, мешай. Все, помешало? Можно брать? Ну давай, бери -ка. Это будет у нас базар, да? Да, подожди. Ну Я давай. Разладывай. разладывай, разладывай. Сейчас посмотрим, есть у тебя один-один. Нету. Два-два. Нет. Два-два. Да, два-два. Я хожу. А ты думала меня обмануть? Да? Подожди. Хитрюга. Нет. Я тебя обыграю так, так, так. А мы вот так пойдем. Тройка. Тройка, да? Тройка, Хорошо. тройка. Огурпечек. Обыграть она тут. Собралась. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да -да -да. Опа. Ха -ха -ха. Так, так, так. Крекс, брекс, пекс. А мы вот так. А теперь ваш ход на базарчик. Нет? А, у тебя там есть. Ходи, ходи. Хитренькая какая, а? Это ты хитрый. Хитрюга. Я хитрый? Да. Ну, тогда, пожалуй, вот так. Смотри, у тебя шестерки и пятерки. А надо двоечка, либо четверочка. Что у тебя есть? Ничего. На базар. Подождите. Обманщица ты. Пятерочка опять и единичка. Нет. Ой, пошла жара. Стоп. Видишь, четверка есть. Ходи. А я закончил. Папа выиграл. Ну я тоже. Что тоже? И тоже хочу. Ну, в следующий раз. Если ты будешь хорошо себя вести, не будешь вымазываться в садике, как поросеночек. То тогда ты обязательно выиграешь. спряталась. спряталась. Да, спряталась. Хорошо, что папа выиграл. Нет, плохо. Давай дальше учить уроки, давай. Угу. Ну все. Скажи всем пока-пока. А поцеловать? Mm. А помахать? Почему а вдруг папа? тебя тоже смотрит?